Здравствуйте, дорогие зрители, зрители моего канала. Я в один. С вами э, фанатик. Блин, все время забываю. Так. О, берем. И мы начинаем роутс. Я не играл так что. Да ты че на лезде я Ай! Собака кутулая! Ты что делаешь? Охона, <свес> <свес> мама! Мама! ха ха <свес> Подвезло! Выбирай карту! меня вы? убил, <свес> <свес> <свес> У меня этот кайкион! Эээ... Пожиратель! Короче, хабай, звичи! Получай, пашинка... Не <свес> някози! Фанатик, собака тут О, видно, она тебя жрет. Она хп твою жрет. Я читерную а? карту взял. Читерную карту взял. Вот это в начале я выбрал. О, не фига себе ты, буборы! Вот? Я не ему клевал, я все, я не ему клевал, братан. Вон, видишь, она тебя жрет. Меня поразит. У меня поразит, поэтому он у тебя хавает, ТП. Ведь я попадаю в тебя. <гум> <гум> Собака-то шикула. Вытекаю на водячку, что ли? <гум> а, точно. <гум> на тебе. <гум> Скажи, что я в эту игру играл? Я не играл, Тенька. Я с тобой вот как один раз играл, помнишь? Окей. Опа, захавала. -а -а. оп, оп. Давай, перезагружайся. Ха-ха-ха-ха! Нифига ты меня! Жека, ты где? Ты молчишь? Так серьезно что ли? Ты по тебе попадаешь, Женя! Не батон! И да, не забывайте про подписки. Мы просто алгористы вообще полные. Жак, а ты здесь? А да в игре, в игре а. Ты в себя попадаешь, смотри <свес> Вот теперь я тебя жру Я тебя с расстояния жру, видишь? Ты себя попал Ну, <свес> <О>, ай ты! <свес> На тебе! Ну ты, вот ты, вот ты, Дал, дал, у меня ушел. Дал, Ой, да ушел. Ладно. Ооо. Вс ⁇ братан, я вижу карту. вот эту. Лича возьму. Это не Лича, это. Ты что? что? На попал, Ничего <смех> бывает. Йетс, да, да, йетс, йетс, йетс, это мы про продолжаем. Все сначала? А как так? Вот это беру проиграл Да нет, мы все сначала начали, ну почему? А мне пофиг на тебя, если ты у меня попадаешь Ага, ага это, это кто за чикерство? Эээ Айяя Айяя, я сам тебя Не дурак, ну ладно На тебе в харю <свистит> Фанатик ты как там? Норма? Я не люблю твое молчание братан да. Вот так, так? У тебя что, паразиты? Ай, драйсером меня бахает ай ка я, я лучше, в слайм поиграю Ну, это твоя любимая сторона, наверное Ладно Блин, дамага уменьшил, блин Ладно На тебе Ничего я отыграюсь. Ты дурак? Это, Это не Ты локация была. дурак? ха Да, надо будет пользовательскую эту фигню включить Омай. май Ты будешь заставить, затирать мне здесь всю территорию, да? Давай, козел! Как ты, Джой? Ай-я, ай ай-я. Ой-я, ай-я. Ой-я, ай-я. Ай Дай, дай ты Чёрт Питан тебя, три. Понятно, но её уже и все тоже выйдет Ай Стука за Затрал мне тут Ты чё ВАК на тебе! Блин, почему так? Ты на свою пушку нарвался! <реш> Смотри, на эти вот дымки не попадай! ранен. Сосрал мне тут все! На тебе! О, вот это хп, хп восстанавливает Фанатик Фу-ка о Нет, я сдох Ладно невелика война Берем вот это Сломай игру Эй, ты че, не честно Эй, я так не А, ага, я пройду тебя! У. У. Ой! а ха ха ха ха ха ха ха Да! ха да. ха Что <тит> а да а а а а ай Затарал мне! Да, ну ты что собака? Собака, ты что да ты затаран! На тебе! это? Вот что я всегда какую-то фигню беру? Вот что. это? Вот это хп восстанавливает! Это? Да! есть ты по я мне вот попал... Нет, вот это вот это розовая. Ну, я тебе отвечаю. Опарываешь. Вон у тебя вил хп восстановилось, блядь. А у них ты бегаешь, у тебя останавливается. Эе. Ах ты, запланись, я имя причина. Затрал мне, да? Ладно. На! Да! <свист> ты не представляешь, как у меня пукан подгорает, когда ты так делаешь. <свист> <свист> На тебе? А? А? Димон! Убирай карты. Иди, глаза. Убегай, хана. У, как ты? Как ты это сделал? Ты меня замедлил. Иди, <смех> хана, катана. Ты. Агрессивная у тебя пугалка! хе дурачок! У меня так ХП восстанавливается, мне до пофиг. Если я по тебе попадаю. Ой! Ой! Ой! Да вот эту бери! Танк! Это. Я тебя буду пробивать дольше! Он видел, а по тебе попал! А тебе хоть боксер! Да ты собака-то! Ой, Танкер, блин! А! Ох, это Ой! тебе по харе ты читера жизни восстанавливаешь а я тут ай-я ай-ты собака. ай собака тут да да да Давай, заряжайся, заряжайся На тебе У меня двойное хп восстановления На тебе Паутенк Ай, запака. Ай! Больно? Больно, больно, вточил меня! Видишь, я, я он летаю! Лаба-ка! <Слышко> что ты ч? Что? Что? Что? что такое? На тебе! Вот ты зараза, а! Теперь у тебя пули будут мощнее! О, oh, есть, yes. защита у меня сработала На тебя Ой ты Ах ты Ну-ка, ну-ка, види oh, no. Это у меня такая ситуация. Да Если ты мне вот этой вот ракетой попадаешь, нет Мне ГГ происходит Да ты танк, танцы бронированный. фу афу Я тебе меня попытаешься ни все,願い А? Ну А? Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! ну ну Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! А! На тебе! Ой! ай Да да да да я не делал! Не бой! <с одна <с такая! Просто, О! О! Как больно-то! Блин, ну зачем ты так? Я не за...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 А нет, я ж не дам. Ааа, я откилился от тебя. Вкусняшка ты моя, иди сюда. Да. На тебе вкусняшку мою! Я тебя замедляю, кстати. Ведь я в тебя попадаю. Ага! Опа, опа! На тебе! Решающе Ах ты Ай! Но! Но! Но! Так, да, блин! А, а, а, а, а. Не, На тебе Не-е-е против тебя сейчас махаться очень мне тяжело На тебе Я научился это делать а, от этого. как -а -а! <connectivity> да ты зараза? Вот, блин, карта у тебя чистит все. Опа. Опа. Опа. да да да да да да да да да да да да да да да нет нет нет, нет, нет. да да да да да да да да да я не покибу, я сейчас вас установлю. Я только у тебя. Я, я, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Давай это. Усиление.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 на этом мы ролик закончим. Встретимся в следующей серии, подписывайтесь на мой канал. И на Фанатика, кстати, по ссылочке в описании. Всем пока, до новых встреч.